Итак, всем добрый вечер. Я сегодня, тем вечером, решил сделать такое вот видео по Новому no Скай. Вы же знаете, что э, вышло то самое новое обновление, Interceptor, то есть перехватчик. И я могу рассказать что узнал я вот пока тут буду ходить что-то делать я могу рассказывать посвятим этому какое-то время Итак, так э -э ну я расскажу что я знаю мне еще и все это предстоит сделать и это может быть и в этом сохранении можно специально будет видео или стрим сделать как получится но ну, и в любом другом э потому что планирую еще и выживание по выживанию сделать там творческий заново и перманетная смерть еще по мультиплееру Итак, э в этом самом так компьютер базы да так, что я хотел сказать. Сейчас вспомним. А, что нам добавили там с этим дополнением? То есть, улучшили боевую систему, появились новые виды испорченных стражей и называемый диссонансная система, помним обычных например есть вода когда наводишь на звездную систему на галактической карте а, есть где будет написано диссонанс и вот там э, будут новые виды испорченных стражей ну и не только и э, не помню как правильно они называются эти вещи вокруг них тоже летает испорченные стражи как только ты их попытаешься уничтожить э они на тебя нападут и когда ты будешь их уничтожать этих испорченных стражей там будут тоже 5 уровней э это самые стражи какие будут приходить но когда ты уничтожишь пятую они без конца будут по новой прибывать и так, что так можно сражаться с ними бесконечно. Также добавили, что на таких же диссонансных планетах, там, где есть эти испорченные стражи, то есть это такие это зараженные миры, где есть испорченные стражи. И там можно найти такой перехватчик стражей. И на каждой планете только один вид будет такого перехватчика и они процедурно генерируются, то есть разных деталей, то есть они могут э отличаться друг от друга. Также можно уничтожать флагманские корабли стражи. Раньше это было невозможно, теперь возможно. Я просто это уже видел и рассказываю. А ну я это на этом сохранении делаю, а так я его буду использовать, чтобы играть и не создавать видео. Но иногда могу, чтобы время от времени, чтобы что-то вам рассказать такое. Что еще? Ну, даже не знаю еще нового там может быть ну, ну он, скажем, много чего и я еще до чего не дошел но ну, или так сказать на скорую руку благодаря экспедициям сообщества но все до этого хочу дойти и поэтому не один раз мы будем уничтожать те флагманские корабли сражаться с стражами и получить этот э, такой перехватчик то есть там придется повоевать с стражами побывать на этих диссонансных мирах и все это сделать так пока медь не нашел Ну вот пока я вот рассказывал, я конечно немного по вроде по планете, тут надо потратить больше времени, но как-то вот так. Надеюсь хоть кому-то это видео будет полезно, но именно информация, что я рассказал. А, на этом мы будем заканчивать. И конечно же, скоро вы это увидите все и слушаете. И надеюсь, что кому-нибудь понравится и будет полезно. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.